Здравствуйте! Сегодняшняя тема нашего занятия ⁇ обучение по китайской метафизике ⁇ это ⁇ Пустота в Бадзе ⁇ Бадзе ⁇ это раздел китайской астрологии, китайской метафизики. Ну, для удобства буду называть именно так. Итак, что такое пустота и как она образуется? Когда вы открываете карту рождения на любом онлайн-калькуляторе, в данном случае Таминли, вы можете абсолютно в любом, то есть вы набираете в поисковике «Построить карту Бадзи онлайн» и вам высвечивается очень-очень много сайтов, где вы можете это сделать абсолютно бесплатно. Вы вносите туда дату рождения, город рождения, час рождения, нажимаете рассчитать, и вам вываливается вот такая вот карта. Это натальная карта вашего рождения. Как в западной астрологии есть там Овен, там Лев, Весы, еще кто-то. Точно так же в Бадзе есть обозначения, но так как это китайская система, то здесь принято это все писать китайскими иероглифами. И вот, допустим, в этом году у нас год кролика. Вот видите, вы можете видеть, это год. Ну, когда вы делаете натальную карту, это год рождения. Ну, допустим, человек родился 16 мая 2023 года. Это вот карта на 16 мая 2023 года. Да? То есть он родился в год кролика. Вот сейчас, ну, я думаю, у всех на слуху, что сейчас год кролика. На самом деле водяного кролика сейчас я вам покажу более подробно. И здесь даже видно, да, то есть почему водяного. Вот он синенький иероглиф, то есть иероглиф воды, а это обозначение кроликом. И когда вы откроете карту, посмотрите свою, своих друзей, своих близких, мужа, кто-то может быть, я видела у меня в подписках и мужчины есть, жены, да, своих детей соседи, там кого угодно, вы можете увидеть вот такой вот квадратик. Как видите, он достаточно сильно отличается от остальных. То есть, они тут беленькие, а он весь закрашен серым. Это обозначение пустоты. И давайте посмотрим, откуда эта пустота берется. У нас есть небесные столпы. Это небесные столпы в небе, они наверху. И у нас есть земные ветви, земля, земные ветви, они внизу. Это все, что относится к небесным столпам, это все, что относится к земным ветвям. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, откуда это все взялось, почему. Не буду рассказывать про эклиптику и все прочее. Давайте просто а, сделаем финт ушами, чтобы вам легче это было запомнить. У нас в году всего 12 месяцев. И вот если мы пронумеруем, 1, 2, 3 и так далее, 4, 5, 6, 7, вы увидите, что всего 12 зверьков. То есть... Здесь года каждые 12 лет повторяются. да, Вы знаете, что вот сейчас год кролика, через 12 лет опять будет год кролика. Точно так же месяцы. У нас 12 месяцев в году. То есть через 12 месяцев у нас опять будет месяц змеи. Точно так же дни. Каждые 12 месяцев они тоже повторяются. И с часами то же самое. Смотрите, у нас всего 24 часа. В сутках но в китае принято так называемые двухчасовки, и вот вы если 24 разделить на 2 мы как раз получаем вот эти 12 то есть внизу вы видите зверьков вот смотрите у нас год кролика вот он видите год вот кролика вот так он выглядит и у нас есть Напоминаю, небесные столпы, вот они. И давайте посмотрим, найдем этот иероглиф. Вот он, видите, квей, инь, вода. То есть водяной кролик. То есть когда говорят просто кролик, это не совсем корректно. Еще могут говорить, например, черный кролик, потому что вода считается в Китае в основном, что это черный цвет. И еще один нюанс, который нам понадобится для того, чтобы мы прошли на следующие слайды, это то, что они постоянно повторяются и идут в таком порядке. То есть всегда ян, за ян деревом идет ин дерево, за ин деревом идет огонь. Ну, кто знает, это Крукусинь, да? За огнем идет инский огонь, за инским огнем янская земля, за янской землей инская земля, за инской землей янский металл, то есть инь-ян, инь-ян, инь-ян, да? И у нас всегда за деревом огонь, за огнем земля, за землей металл, за металлом вода, и опять у нас пошло дерево, опять повторился цикл. И вот суть как раз в этом цикле, потому что у нас всего всего 5 элементов. То есть месяцев у нас 12, но элементов у нас 5. И получается, почему у нас здесь, если мы посчитаем, тут 12, тут 12 а вот здесь небесных столпов 10. Причина очень простая. У нас есть дерево зелененькое. У нас есть огонь красненькая, у нас есть земля, у нас есть металл и вода. Если мы посчитаем, всего 5 штук. Но так как они разбиваются на инь и ян, у нас в итоге получается 10. То есть у нас небесных столпов 10, это важно. И сейчас я расскажу, почему 10, а вот зверьков у нас 12. И именно с этим связано появление пустоты. Эту табличку для тех, кто интересуется БАЦА, для тех, кто хочет хорошо понять эту тему, сразу говорю то, что я вам рассказываю, я стараюсь понятно рассказывать, но у вас, я гарантирую, через день-два это вылетит из головы. Вот просто сами попробуйте, через пару дней подойдите, попробуйте это все вспомнить, и у вас ничего не получится. Чтобы у вас получилось хорошо запомнить это все, вам нужно эту табличку будет дозаполнить самостоятельно. Скачать эту презентацию вы сможете у меня в группе в Telegram, Я оставлю ссылку под видео. И вы вручную сделаете это заполнение. После этого... Я вам опять-таки даю гарантию, вы никогда не забудете, что такое пустота. Да, вы не выучите наизусть вот эту компоновку элементов, но это вам и не нужно. Вам нужно понять просто сам принцип. И давайте посмотрим, что и как получается. Как я уже говорила до этого... У нас есть определенный неизменный порядок. То есть смотрите, вот этот иероглиф мы перенесли сюда. Этот иероглиф мы перенесли сюда. Этот иероглиф мы перенесли сюда. То есть вы все вот эти 10 иероглифов сюда переносите. Я вам уже заполнила вторую декаду. Я вам заполнила третью декаду. Всего у нас 6 декад. А вот это дальше вы будете заполнять самостоятельно. То есть вам просто эти иероглифы нужно переписать. Итак, вот здесь у нас заканчиваются небесные столпы. Всего 10 штук. Но зверьков у нас 12. Зверьки идут по порядку. Видите, мы вот этот крысу мы перенесли, быка мы перенесли тигра мы перенесли то есть все идет по порядку ничего никакого тут никакой тайны совершенно нет и вот мы шли шли шли и вот у нас десятый петух десятый петух и все а небесные столпы то у нас закончились их то всего 10 а земных ветвей то у нас всего 12 то есть смотрите собака у нас попалась сюда и свинья у нас попала сюда. И вот в этом, вот тут как раз и появляется пустота. Как она проявляется в карте, мы сейчас чуть попозже подойдем. Но нам же цикл все равно как-то надо составить. Правильно? Поэтому мы берем эту собаку и мы ее сюда переносим. Мы берем эту свинюшку и мы ее сюда переносим. А дальше опять пошли крыса, бык. Тигр, кролик. О, прошу прощения. Ну, вот я здесь ошиблась, но ничего страшного, вы тогда сами перепишите как раз. Вот мы здесь зачеркиваем, потому что у нас после кролика у нас идет дракон. Дракон. Это я когда копировала? Немножко не так, то да, сделала? Ну, ничего страшного. Вот он, он, дракон. А дальше все правильно. То есть, змея у нас, лошадь пошла, коза. И вот смотрите. но ну, у нас-то этих 10 штук. После козы, у нас после козы идет уже обезьяна и петух. И они опять оказываются в пустоте. То есть, видите, у нас по земным ветвям, во-первых, идет сдвижка. Во-вторых, они уходят в пустоту. И дальше вам нужно будет это доделать все самостоятельно. То есть нам-то все равно цикл нужно продолжить. Мы должны его продолжить. Поэтому мы обезьянку перенесли. Дальше мы перенесем петуха сюда. Дальше мы сюда перенесем собаку. И так далее побежали. То есть вы все то же самое, вот это вы все сами позаполняйте. Обратите внимание на вот эту пустоту. То есть в каждой декаде будут пустые иероглифы. То есть что это значит? Сейчас я все давайте сотру. Ну, Может быть не все, но максимально. То есть, если у вас в карте стоит, например, огненный бык, то если у вас в карте есть петух или обезьяна, они будут в пустоте. Они попадают в пустоту. Цикл у нас всего состоит из 60. Здесь, конечно, для тех, у кого, кто любит математику, может возникнуть такой вопрос. Почему? У нас же 10 столпов. И у нас 12 зверьков. Если мы 10 умножаем на 12, то всего получается 160. Ой, 120, прошу прощения. 120. Да, то есть 120. Бегу вперед, потому что 60 цикл, уже думаю о том, что я дальше скажу. 120. Да, то есть у нас цикл должен быть не 60, а 120. Но нет. А Есть одно правило непреложное, что у нас небесные столпы и земные ветви. Ян-ян, ин-инь. То есть не может быть такое, чтобы здесь было ян, а здесь будет инь. Это невозможно. Такого нет. Это неправильно. То есть если у нас тут инь, тут инь. Если у нас тут ян, тут ян. Соответственно, вот эти 120, они делятся на 2, и у нас как раз цикл получается из 60. Но опять-таки, когда вы до конца простройте этот цикл, у вас здесь получится. Так, сейчас давайте еще раз сотру тоже. Вы вот здесь остановитесь на следующих иероглифах. У вас будет здесь квей. И у вас будет здесь свинья. То есть вы придете к самому концу. У нас после свиньи что начинается? Крыса, то есть вот это. А после квы у нас что начинается? Янское дерево, то есть вот это. То есть как бы вы не его не простраивали, если вы правильно сделаете, у вас так и получится, что у вас цикл состоит только из 60 ячеек. Так, наверное, сегодня у меня какое-то столкновение, потому что все очень плохо загрузилось. Тут почему-то кусок срезан. Ну, значит, буду рисовать вручную. И вот, ну, либо вернемся к предыдущему слайду, потому что у меня скачивание было нормально. Почему так загрузилось криво-косо, я, честно говоря, понять не могу. Итак, вот у нас есть карта нам нужно понять, откуда вот эта вот штуковина взялась. Мы сейчас чуть дальше пройдем. У нас есть по дню и есть по пустота. В данном случае мы ищем по дню. И у нас вторая декада, мы ее видим здесь. да? Давайте запомним вторая. И вот он вам пример. Вторая декада, спускаемся сюда и что мы видим? Обезьяна в пустоте. да, То есть мы возвращаемся, мы смотрим сюда, пожалуйста, мы видим, что обезьяна в пустоте. Вот вы самостоятельно, без всякого калькулятора поняли, почему здесь обезьяна. Ну, у меня вот здесь как раз она была, тут обезьянка стояла то в телеге вы скачаете в нормальном виде презентацию. Это почему-то именно здесь так загрузилось странно. И вот теперь нюанс по дню или по году. Обратите внимание, я сейчас тоже не буду историческую справку вдаваться, я, наверное, ее пишу ВКонтакте, почему так получилось, откуда это все взялось и так далее. У нас есть только, только две точки отчета пустоты. Причем есть нюансы. Мы можем искать только по году или по дню. Погоду мы ищем только в том случае, если мы хотим проверить, есть ли пустота в дне. Только в этом единственном случае. По дню мы ищем пустоту, если мы хотим увидеть, попадает ли в пустоту час, попадает ли в пустоту месяц, попадает ли в пустоту год. Причем некоторые школы по году вообще не ищут, потому что они считают, что день, так как это личный элемент, он в принципе не может попадать в пустоту. Есть школы, которые признают в дне пустоту, но это вы уже будете сами по своей практике смотреть. Я на это обращаю внимание, я смотрю и по дню, и по погоду. Просто день сам от себя, он пустым не может быть. Поэтому нам, у нас две точки отчета: Погоду для дня, по дню для всех остальных. И вот здесь как раз хорошо видно, тут все загрузилось, слава богу. Да, То есть вот у нас день, вот у нас день и вот она пустота. Погоду. Так как я всю полностью табличку специально не, не составляла, чтобы у вас было домашнее задание. Погоду. Квеймао. По-моему, это четвертая декада, если я не ошибаюсь. И у нас там пустота. Это дракон и змея. И вот смотрите. Если мы погоду смотрим, то у нас есть змея. И как бы хочется сказать, что она попадает в пустоту, но нет, мы здесь вспоминаем, что погоду мы ищем пустоту только в дне и больше нигде. То есть эта змея в пустоту, в погоду не попадает. Так как у нас в дне нет ни змеи, ни дракона, то день в пустоту не уходит. Итак, в данной карте у нас только час попал в пустоту. Что такое пустота? Мы будем изучать эм, на курсе бадзе, который начнется буквально уже через полтора месяца, так что уже можно бронировать места. Есть в ней как плюсы, так и минусы. Есть в определенные периоды плюсы, есть в определенные периоды минусы. Есть для одних карт, это может как и в плюс, так и в минус. Есть для одних карт, это плюс, для других это только минус. То есть там очень много нюансов, которые все нужно изучать. И мы это, естественно, все пройдем. Вообще пустота у некоторых, даже у китайских мастеров, они четко говорят, это плохо. Это всегда плохо. Вот плохо и все. То есть они другой точки зрения не признают. Я пересмотрела тысячи и тысячи карт, у меня очень много клиентов, и я вам могу сказать, что нельзя пустоту рассматривать, да простят меня китайцы, да простят меня великие мастера Бадзи, нельзя рассматривать только как плохо. В данной карте, да, это не очень хорошо, потому что здесь могут быть проблемы с рождением, проблемы со здоровьем детей, то есть это действительно может серьезные проблемы приносить да то есть вот, ну, к примеру я даже написала допустим вот с работой лет на 20 да, это могут быть проблемы 20 лет там человек может постоянно увольняться ходить искать там то в одно место то в другое как неприкаянный не может себя найти да это из-за мужества могут быть проблемы и Куча-куча других нюансов, с чем могут быть проблемы? Это и с родителями, это и с получением наследства. То есть, ну, это, это все я буду объяснять, где, когда и в каких случаях. Но я, как обладательница пустоты, могу сказать, что вот лично в моей карте оно как плюсы принесло, так и минусы. Минусов, наверное, все-таки побольше, хотя не факт, смотря как воспринимать информацию. Это пустота, это сосуд, это пустой сосуд. И вот то, чем вы заполните, да, другим людям легче, потому что у них сосуд этот уже заполнен. Вам нужно будет больше работать над собой, именно над собой, в психологическом плане, постоянно расти и развиваться. Это сложно для многих людей, это просто практически невозможная задача. Да? Но мы с вами все тут метафизики собрались, и мы понимаем необходимость работы над собой, необходимость обучения и роста постоянного. То есть это сосуд, и вот чем вы его наполните, так он и будет у вас работать. Более того, буквально недавно состоялся разговор, вот, с молодым человеком, который хорошо разбирается в базе. У меня такое вот впечатление сложилось да, в комментариях к одному из постов во ВКонтакте. И я там тоже сказала, что мы пообщались на эту тему, что пустота действительно, она может еще приносить ясновидение, либо яснознание. Кто меня знает, да, я даже проводила сеансы. Забыла это слово, когда с умершими для клиентов я связывалась, то есть и они были в шоке, да, когда я говорю такие вещи, но ну, которые мне узнать нереально. Более того, я проводила это онлайн, то есть я даже не могла там мимику человека видеть или еще что-то такое, да, то есть, ну, невозможно даже догадаться, то есть это наполнение, и это ясновидение, это яснознание, то есть, это от предрассудков Мир иначе, не так, как все остальные, которых нет этой пустоты. То есть фактически это и дар, и проклятие одновременно.